и снова всем здравствуйте с вами канал мастер про и тут у нас январьские морозы наступили 25 января и у нас наступил мороз мороз такой долбанул что короче наверняка момента больше 45 градусов точнее ниже 45 градусов и случилось то что случилось аккумулятор у вас например замерз так как у меня Какие операции необходимо произвести для того, чтобы вы как вообще смогли машину запустить? Напомню, что машина у меня запускалась при минус 36 градусах, без особо в принципе проблем. Сцепанула, зацепилась и все. Машина завелась. Да, не с первого раза, не с первого тычка, но машина заводилась. Но случилось произошло аккумулятор просто-напросто обледенел так что нужно сделать для того чтобы ваша машина запустилась повторюсь при тех же условиях если у вас машина полностью отрепетирована и на морозе она заводится то есть если у вас уже например возьмем бензиновая машина и она не заводится уже при минус 20 это говорит о том что у вас не отрепетирован двигатель и тут уже смотреть нужно совсем другие факторы, а не конкретно аккумулятор или еще что-то. Я вообще этих людей не пойму. Такое ощущение, что они только на нас надеются. В данном факторе мы проверяем то, что при минус 30 машина у вас заводится. И если вдруг у вас аккумулятор замерз, что нужно делать? Поехали. <звы> Ну и перво-наперво, что нужно сделать, это проверить аккумулятор, естественно, на работоспособность. Если у вас данного аппарата нету, это не страшно, это можно в принципе не заморачиваться. Но я вам покажу, какие показатели у нас на аккумуляторе после того, как он к чертям замерз. Смотрим, да аккумулятор у нас на 750 ампер и смотрим запуск тестирование смотрим показатели у нас 7366 это уже аккумулятор отогрелся чтобы вы понимали до того как аккумулятор я еще не отогрел у меня здесь показатели были совсем другие. Написано было под замену. То есть, все было. тут Здесь было что-то 52, тут было 46. Тут было 531. И, короче, сопротивление что-то было 560, 5,68. Что-то такое. Что я хочу сказать. Если вы надеетесь с помощью какого-то пускового бустера запустить вашу машину, но у вас аккумулятор уже превратился в лед, Этого делать у вас, сразу скажу, однозначно не получится. По одной простой причине. Аккумулятор, как только обледенеет, у вас э, пусковые все свойства, э, полностью все токи, в принципе, тормозятся во всей вашей бортовой системе. Это говорит о том, что нужный пусковой ток стартер ни в коем случае не сможет получить, даже если вы подключите бустер. Только потому что лед, лед, именно лед не дает пропускать ток в нужных количествах, то есть обмена вот этими самыми ионами, да, то есть у вас аккумулятор не пропускает через себя нужный ток. И поэтому, если вы каким-то чудесным образом надеетесь, я сейчас подключу бустер, вызову там я не знаю, там, там отогрев машины, там или еще какая-то фигня. Сразу вам хочу сказать, перед тем, как вы надумаете вызвать отогрев машины, да, каким-то чудесным образом запустить машину, аккумулятор нужно будет нагреть. И до тех пор, пока аккумулятор у вас полностью не отогреется, то есть лед полностью не растает в вашем аккумуляторе, это говорит о том, что машина у вас не будет запускаться в нужном количестве, то есть нужного, нужного тока пускового не будет поступать, на ваш стартер, поэтому ни в коем случае не пытайтесь э, запустить машину там, не знаю, там, спусковыми проводами или еще что-то, вы спалите нахер всю проводку, то есть э, ток будет требоваться больше и больше, из-за этого нагружаются провода и если нагружаются провода, вы нахрен спалите всю проводку в вашей машине, поэтому прежде чем такой херней страдать, запускать машину, прикуривать или так далее предварительно отогреваете аккумулятор полностью до комнатной температуры один из способов то есть вы снимаете аккумулятор ставите его на батарею это самый быстрый способ но бывает и такая ситуация ну как в моем у меня нету блин батарей где конкретно есть возможность его поставить сверху если у вас батареи позволяют, есть там возможность сверху как ящиком поставить его сверху на радиатор, то это очень даже хорошо, и вы можете поставить. Но если такого нету, можете сделать так же, как и я. А именно, набирайте кипятите чайник горячей воды, ставите его в тазик, ну у кого, конечно, есть тазик. И погружаете аккумулятор в горячую воду. В принципе, даже пол таза за глаза хватит для того, чтобы ваш аккумулятор быстро прогрелся. И это самый быстрый способ отогреть аккумулятор. Почему быстрый? А дело в том, что горячая вода в принципе намного быстрее даст возможность катая льду, нежели вы его там поставите на батарею. Или, например, вы бы там поставите вентилятор на него тепловой. Чтобы он там дул. Это не дает возможности быстро отогреть потому что пока вентилятор будет там обдувать это все добро а так как он постоянно будет находиться в теплой среде аккумулятор будет быстрее оттает и быстрее начнет свою функцию и поэтому полностью отогревайте аккумулятор ставите на зарядку маленькое его там буквально даже часа хватит его перекипятить например то есть слегка его подзапустить и только потом вы идете запускать машину и для этого в принципе вот в моем случае мне по факту даже не понадобится отогревать двигатель сам мотор даже при всем условии что у меня там стоит ма... залито масло всесезонное 10 в 40 машина у меня запускалась при минусовых температурах и даже если такая фигня случится вот именно там загустело масло, ничего страшного в, мо... в моторах типа 4А, 5А не будет, то есть у вас спокойно может мотор запуститься, потарахтеть прогреется и масло опять станет жидким, не заморачивайтесь в этом плане, это не говорит о других моторах, я говорю только про двигатели 4 и 5АФ или АФЕ и опять же, сразу показываем наглядно, если у вас такая ситуация произошла Аккумулятор у вас должен, в принципе, вот вы поставили на зарядку, вот смотрим внимательно. И у вас амперметр на самой зарядке ничего не показывает. Вот сейчас посмотрим. Включаем в сеть. Зарядный ток идет. Да? Смотрим. Аппарат гудит, но амперметр не реагирует если амперметр не реагирует это говорит о том что еще аккумулятор не отогрелся и пока он не отогреется амперметр не будет реагировать на заряд сейчас в данном случае по факту он не пропускает заряд через себя вот она основная проблема то есть и пока он не зарядится пока аккумулятор не отогреется он не сможет дать зарядный ток на него поэтому ни в коем случае не пытайтесь его ставить на зарядку, если у вас еще не... не отогрелся аккумулятор. Это ровно так же равносильно. То есть он, как аккумулятор, как не может отдать нужное количество тока на старте, ровно так же он не может его в себя и как говорится, принять, то есть зарядиться. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь заряжать аккумулятор в том случае, если он у вас полностью обледеневший. Пока не оттаете, не стоит его трогать. Я надеюсь, это было понятно. Ты меня понял! Второй случай. Если действительно такая ситуация и произошла, аккумулятор у вас полностью оттаивший, полностью, заряд... полностью зарядился, Обязательно обратите внимание на ваши свечи. То есть если такая ситуация бывает, что на морозе свечи просто-напросто пробивает. То есть аккумулятор выдает слишком большой ток. Вы, грубо говоря, пытаетесь запустить, у вас свечи нахрен пробило. Обязательно выкручивайте хотя бы одну свечу и проверяйте ее на пробой. Если она тока не выдает, вам уже придется смотреть все катушки и так далее. Потому что после, например, вот вы побаловались бустерами, попробовали машину погонять там на пусковых проводах, и у вас может такая херня реально случиться, что просто-напросто у вас сгорела катушка. Такой, такая ситуация бывает сплошь и рядом, но это бывает уже на более свежих версиях машин. На тех самых VVTi, да, на которых по факту, там все работает, по факту, запитано на электричестве. Если на моем 4AF моторе это все запитано, в принципе, фактически все на механике. Там из электрического, только, блин, у меня лампочки. То На других моделях машин, там их запитанный насос. Там и запитано, да, все там, блин, запитано, все датчики запитаны на электричестве, и поэтому такая фигня уже непозволительная. Если у вас сгорела катушка, тут уже ничего не сделаешь, обязательно придется смотреть катушку. Ну а я сейчас буду, в принципе, ждать, как у меня аккумулятор полностью отогреется, я его поставлю на зарядку и покажу вам наглядно, как, в принципе, после того, как аккумулятор растает должен себя показать. Ждем. Ну так что, теле... аккумулятор у меня зарядился. И давайте посмотрим, как же выглядят нормальные показатели аккумулятора, если он отогретый, если он заряженный. Что конкретно должно показывать аккумулятор именно через тестер. Смотрим. Так, берем мы тестер. Фирмы Ansel Так. Плюс плюсу. Минус к минусу. Ну и опять по старым тестам просто уже, грубо говоря, повторяем. 750. И что мы видим? 760 ампер в ней есть. 12.37 заряд. И вот оно сопротивление. 3.9. Это хорошее АКБ. То есть все показатели 100-100. Это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен и готов к работе. Только в этих показателях аккумулятор у вас будет хороший. Никак не по-другому. Ну а сейчас я пойду на морозе в минус 35. Попробуем запустить машину. Как она себя поведет и как вообще машина заводится в мороз, если у вас нормальный аккумулятор ну так вот аккумулятор поставил сейчас пойдем будем пробовать запускать так, вот он аккумулятор клемы все перемотал на место установил так, давайте пушка пока подлежит и пробуем машину запустить Все приборы работают. Как мы видим, обратим внимание, машина цепляет. Это говорит о том, что свеч... э, искра на свечах имеется. Подачи топлива не хватает, давления, что ли? обратим внимание на то что нельзя постоянно сильно маслать мотор именно стартером иначе у вас действительно сгорят щетки давайте машине маленько передохнуть масло густое поэтому двигатель тяжело проворачивается чтобы катушку сильно не нагружать даем периодически ей отдохнуть То есть повторяюсь, масло 10В40 поэтому машина естественно задубела обычно я заливаю на зиму 5В30 но в этот раз что-то я маленько сочканул не хватает стартера провернуть мощь так как масло задубевшее вот, вот пошло дело ну давай уже завелась вот так вот машина завелась вот таким вот образом машина, в принципе, и может завестись только на нормальном аккумуляторе. Повторяюсь, единственный нюанс, это ваша настройка, ваша машины. В моем случае, я говорю, машина плохо заводится, потому что масло стопудово густое, там просто клейстер, я бы сказал. Поэтому, вот именно поэтому тяжело валам прокрутить мотор. Если бы я предварительно, конечно, подогрел бы вентилятором, хотя бы тепловым, машине бы легче было бы запуститься. Но, опять же, повторяюсь, не сбрасывайте со счетов аккумулятор. Это очень сильный показатель. Если у вас машина по каким-то чудесным образом плохо заводится, обязательно посмотрите настройки двигателя, там все дела. Машина сама по себе... Бензиновая должна заводиться при любом раскладе, даже если там вообще жопа. Единственный момент аккумулятор. Надеюсь, кому-то этот ролик был полезен. Обязательно подписывайся на канал, на все мои соцсети. Яндекс.Зен, телеграм, инстаграм, ВКонтакте, все, что есть. Все ссылки будут в описании. А я на этом заканчиваю. Надеюсь, был кому-то полезен. И опять же, не забывайте подписываться на канал, так как на 1000 подписчиков я буду разыгрывать призы. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.